Пусть, пусть, пусть, пусть, пусть, пусть, пусть, пусть, пусть, пусть, пусть, пусть, пусть, пусть, пусть, не пусть, пропал... Не, вымолк все звуки. У меня это хайпентик был. Компьютер пошел. Шам, шанс. Это а оно согрузает. Мы проиграли. Я на первом месте. У меня мало фпс. А ч у меня спиралька делал под клавиатурой? А, а я с... снимаю, да, не. Ты так предупреждал, у меня 30 п.с. при съемке. Я тоже как бы на паузу не поставил, я не то нажал ладно. Всё. Я все это снимал тоже, поэтому потом придется монтировать, саблезать. Я не буду. Кстати, ребят, сразу скажу, что я буду скорее сориентироваться. Я уже не играл почти Просто вышел минуса ну. Чувак, с ником дорога к трем тысячам. Блин. <связь> Ох ты ж, ему хубавай бы. Посмотрим запись, можно найди. Уходить. А Ааа? Ты еще жив. А, я вижу какую-то пинку, у меня 60. -ка. Ой, у тебя один с хп. Давай, сейчас выходит один данник, готовься, стреляй! Я реплей нажал. У меня такая пинка жесть. 129. Я с пингом 200 играл. Один наш ташер, который стал один. Минус. Фу. Я еще одного убил, когда я убил. Ладно. Не на первом. Почти мне придется много, обрезал здесь. Я так понимаю, монтировать. Сразу бей. Сразу вторая безумная ночь. Сони бегать. Да мне видимо тоже. Короче, будем вместе сидеть в скайпе, монтировать. Да, наверное. Ну, я... Фигаси, я... чувак, наверное, Лем. Как Олофмайстер Даник. Но. Олофмайстер знаешь, Но. И топовый игрок Фнатиков. Но. У него, короче, СЛем. <с> <с> Он любит. Очень любит. Саси, знаешь, чем минус моего микрофона? Ну. Я когда записываю, потом прослушиваю, у меня звук только на получается на левом динамике, на наушниках. Mm. Ты, ты где? Стой, ты где стоит? Да, я на Б, я вот. Окей, okay, иду за тобой. Не иду за тобой не я. ч то нас слишком много на Б это так не кажется. Я нижний темп поеду. О, АВП. Есть что? Я флешку забыл купить, флешка. Ладно. Шо, я хай флешка. Может такого флешка есть? Да? да флешка флешка не есть, есть, может быть. Mm. Блин, на миникарту так неудобно одновременно смотреть. Короче, как я понял, никто не собирается идти. А я мы. У меня еще репет получается, хоть я не отжимаю. Ох ты что Не знаю, что это сейчас было, скорее всего просто так. Но этот баркет или как там его? Тихо, тихо, тихо, тихо. Просто когда я подождал. Короче, там короче аккаунт собирался убивать, просто через ящик поселился. немного. Ты видел, как я играл вообще? Да Когда дохнешь, лучше следи за мной. Фиг двум. тебя. меня два к трм. У меня ещ небольшое подлагивание. Ааа, жесть. Слушай, а может стрит его же же щлхнет? что долго закупался. Мне неудобно сидеть. Смоук. Смоук не так, Ого. Флешмэк. Надо бы не попить на учебник. Я хотел сейчас Я за... сделал минус два уже. Да с таким... ох ты ж -мо! А вапя стоит. Я вхожу. У меня еще. Ты видишь, как я играю хотя бы? У меня еще. Подожди, ч как бы а, ты на тебя покушал позавидовал? Да, ты ещ живо, -мо. И ты добил. Угу. 4 к 3, 7-2. Футы к 7 к 2. Играем, конечно, на уши. Я с чем-то ложную куда, ладно. Да, лагает, конечно, жестко. Так, идут, идут, тихо, тихо. Прилипло, и у меня мышка цепляется за это. Еще. Я просто раскидываю гранатки криво. Как я умею. Да ну нафиг. Ты еще живой или нет? Да, живой. А, я. Я проварю, я. Фу ты, я Фига убили? Нет, там чувака прям передо мной убили. А он все-таки пал через дым. Ну, людям просто нефиг делать играют. Я слышу, как прицеливаются где-то там. На Б. Да. С такими лагами тяжело убивать. Ни хрена себе Как я его не заметил-то? IQ какой-то сильно жесткий. Но я его убил в голову. IQ, ты. Ты его не убил в голову. IQ я не убил в голову, я там кое-что убил в голову, но IQ убил. Mm, не, IQ просто какой-то странненький немножечко. Или ярок. Ничего, <свеч> два. Yes. Ой, два к трм. Затащат или нет? Я думаю, что салют. Тихо он услышит или нет? Nice. Ч ⁇ рт возьми, хорошо. Да, смотри, как СВП вообще играют. Таресоч там? А нет. Ой-ой-ой. Погоди, разрешение экрана поменяю. Повырём. Димаш, ты тут? Yeah. Меня убили, пока стройки менял. Oh. И у меня еще запись автомат начинается. Ой, oh, блин, как, как не приятно то. Mm. Mm. Блин, mm. А только по одной причине меня сейчас mm. Mm. на YouTube голову убил знаешь nice. ой, ой ой ой какие прострелы! вы видел как меня расстреливали даник нет я только сейчас причувствую ну следи Ч такое? Я не минус последний был. Я знаю. Я просто уже покинул 202, 230, 210. А у меня. 6. Надо сделать звук потише. Может опять начать почаще уграть, а это реально очень редко зах. Скил проворонил весь. А званка так и осталась по калаше, если бы сейчас не Какого фига он под землей? Смотри за лапукой. Он, он у тебя тоже землей? Да. Нет, у меня он нет. Он, он у меня невидимый. У меня все нормально. Он на Зиге стоит. Он у меня невидимый. Не знаю. Вот это зажимы, вот это заживо. Вот это зажим, это видишь? Ну. No. Вот это зажим от бога просто. <laughs> Бум. Не, кску я влаживать не буду. Почему? Я это прекращаю снимать. У меня и так лагает. Ну тогда, ну я выложу. Что? Почему они невидимы? Не знаю. У меня. О. А... О. А... А... А... Что? Смотри за лопукой если умрешь. Uh -huh. Потому что у меня конкретно сейчас напрягает. Он меня как-то через просто я бы не видел даже он выходил. Хотя может посмотрим на, на реплеичек-то увижу. Лопуку Ох ты убили. ж! Ты ещё... А нет, ты... О, Там один остался. Справа. Стой, не выходи, там их трое. Ох ты ж! Я чувак еще застопил со спины. Как он мог стопить, если это не соревновать? Ай точно. Я привык. назад не мог почему-то. По тебе просто стреляли у меня Ё -мо, У меня здесь какие-то убления от канала. Тихо. Что? Чего за IQ? Чем какой-то стрёмный для меня. Ну, хорошо играет. Ну так подбирает. Лучше... Тихо. А... но ну, это слышно было. Это был Клевый кил. Это было слышно. Смотри, зайкию просто. Это не просто было слышно, это было видно его. Нет. Ну, я с таким сломным полем. Да? На ВП карте а, ну не буду больше покупать АВП. Не стоит мне, да? да? Я Не знаю, кинул ли я смог, ты где? Смотри. Играли Ты в... где? А, вот это и пошли. Смотри, как все делается. Берешь, бежишь, бежишь такой. Такой, весь на понтах такой. банат на гренку. Оп на флешечку. Это нечестно, почему так лагает? А мы там свой. А -а -а. Надо поменять потом раскладочку, чтобы на F10 у меня не выходило, либо. Короче, погнали прорашу просто Б. На, да, прораж Я тебя буду резать идти сзади. Кидай, кидай, кидай, кидай флешку. Меня это пукает, немножко испугалась. Я показал слышу. Ой, ну нафиг, я туда не пойду. за мной следишь? А, а, -а я лодку. Будешь обза мной. Потому что мне сейчас нужна твоя помощь, не знаю где кто. Будешь мне хакер. Ну... Я у дверей. Можешь выходить, там никого нету. На b1 в окне. А -а -а, на меду. Короче. Там на меду никого на b сидит. А я сейчас слежу за лопукой. Понятно. Ой, его даже. Стен шотс to kill. Хэдшот. Бааааа. Не на втором месте. Пошли на По лангу пройдемся. Блин, так смо Смотри, как я смотр кинул, Даник. С смотри, смотри на бокс. Ого. Понятно, что... Как его не слепило? Он сразу же стоит справа, справа сразу же стоит. идет снова туда на эту. На высоко сижу, далеко гляжу. Он пал. Где ты? Кидай флешу. Чуть выше. Сейчас. Дуй. Мне тебе Как он не флешануло? Я не знаю. Он отошел за ящик. Mm. это просто <small> флешку кил. Да, еще раз так сделаю. Короче, беру калаш, Димас бери тоже флешку. и осколочную. Да <свет> я <скус> Короче, пошли сразу, сразу Сначала я кидаю, потом ты сразу со мной и убегаем окей, вли меня. Флешка! Флешка! Вон он. Я его убил я тоже одного Ла? смотри как я снова кинул красиво барон да. вижу вижу спасибо за помощь кому-то а я смотрю что там бегает куда mm. плат есть нет он да, он в тмке. У меня была бомба зря и Ну. Зря там никого не было. Да? Тихо, тихо. Тихо. Смотри. Смотри. Ага. Может кого п подрт или нет? Да, да, Ник. Тихо, там кто-то... Нижняя темка один. Он был, азимовым. Что, почему я? Поч-как? Ты именно... Мак сам на самом видном месте. Вот и ты именно. Пал, и мне в голову. И меня он тоже такой. Подожди как? Просто объясни как. Пофиг, пускай будет скикнутых. Потому что я убийца. <с parade> Погнали, знаешь, как зайдем? <с Alabyte> <О> <пподи> Пошли на Б зайдем, okay. да? Ты кидай в стену смог, я буду на танцпол кидать. Okay. я уже зажал но отжать конечно могу сейчас как три молча а меня мышка плаганула <связать> она верх дернулась еще слепанул кто флажки кидает не знаю ист... ты кто-то на смог кинул Флэшбэк. у меня мышка лагает что да я понял ты меня кинул что ли в смысле? Минус 3 дал. Я лопуку, или как там его наконец-то. <з barley> мне помощь бы не помешала, Даник, быстрее следить за мной. Меня убили, меня. Да убили за мной ヤIs... смотри, блин, помогай мне где кто. ты где? В вот. Есть там кто? Сейчас, конечно. Скажи... Я слышу, кто-то ходил. Идут, идут. Верхние верхней двое, один спускается. Сейчас он... он на контроле спускается. Трое верхней темки он спускается. Он вышел, оглядывается. На контроле Будь идет Выходим! По нему. По... Опять хп! <смеш는> <смеш는> <смеш는> а я минус один раз. А я подобрал, я еще... В... взять его Б еще одного убить. Я опять же З и гранаты. И да, еще раз на Б такой же план. На я б... Блин, ты издеваешься? Такой же план, погнали. О, меня слыханул. Я в стену. Ты на поскол. Mm -hmm. Как-то ремонт мог я не дальше туда? Ой, прострелы, прострелы. Тихо, погнала. Ага. Что, какой меч через дым выйдет? Стоп. Да, не. Они... Mm -hmm. Ты живай? А? <свят> ты мертвый. <свят> Я мертвый. Свети мне их. да ты чешешь? Угу. Ч ⁇ Я начал найду тебя. Вот ты. Сейчас скажу. Один стоит на длине с N5 тебе на базу КТ. А двой на базе у КТ. КТ на мид КТ. Один на биту. Ты видишь. Здесь на биту вообще. Не, не. Так, ты ч? Ты... ты на. А, понятно. Можете на Б там чисто. Да, на B, нашего тут хорошо слили. Эмм. А, Димас, Димагай нифига сел как мы победили и так далее мне дали так 9 а у меня не показано лол так вот так далее хотя бы шоу по трепу да да а берем и теперь у меня 8 ваше